Привет! Скоро Новый год, а значит, пора заботиться выбором подарков. И сегодня я помогу вам с этим нелегким вопросом. Меня зовут Павел, и вы на канале Декатлон ТВ. Поехали! Когда речь заходит о подарках, нельзя забывать про друзей и коллег. Горячий чай особенно приятен в период зимних холодов. Сохранить тепло ваших напитков поможет термос Кеша 400. Он обладает прочной термобутылкой из нержавеющей стали, удобной крышкой и стаканчиком. Наша команда, увлеченная трекингом, создала для вас вот этот налобный фонарик. Он подходит для перемещения в горах, использования в стоянках или в укрытии. Налобный фонарик мощный, устойчив к ударам и попаданию в брызг воды. А благодаря аккумуляторной батарее, заряжаемой через USB, больше не нужно носить с собой батарейки. Ваши друзья или коллеги хотят следить за своим здоровьем? рекомендуем вам подарить им вот такие весы Scale 100. Они включаются автоматически, обладают строгим дизайном и большим дисплеем с подсветкой. Для комфортного прослушивания музыки во время занятий спортом мы предлагаем вам беспроводные наушники On-Ear 500. При создании этих Bluetooth-наушников мы уделяли особое внимание их удобству и хорошей посадке на ухе, чтобы вы могли сконцентрироваться только на своих тренировках, не беспокоясь о наушниках. Маленький, легкий и удобный рюкзак NH100, который ввестит в себя все самое необходимое, Станет замечательным подарком вашим друзьям. Понравилось? Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Хотите подобрать подарок сами? Добро пожаловать на докатлон.ру. А я желаю вам удачи и до встречи в следующих видео.